условия приема подачи документов в Казанский университет в этом году немного изменились. Сдвинулись даты подачи документов, проведения экзаменов, а также приказов о зачислении. Ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Александр Бибик объяснил, какие новшества ждут абитуриентов и насколько увеличилось количество поданных заявлений. Относительно прошлого года, на сегодняшний день мы имеем увеличенное количество поданных заявлений. Это связано с тем, что абитуриенты в этом году все чаще из Пользуют трек подачи документов через портал Госуслуг. И мы имеем приблизительно половину заявлений в рамках личного кабинета Казанского федерального университета. И половина заявлений было подано через портал Госуслуг, через сервис «Поступаю в ВУЗ онлайн». Поэтому цифры немножко увеличены. Если говорить про бюджетные места, то в этом году они увеличились. 256 мест стало в программной магистратуре. Большинство бюджетных мест было распределено в набережной Челнинский институт. Институт, а также направления, связанные с наукой и цифровизацией. В головную же организацию были распределены места по таким направлениям, как математика, программирование, есть направления естественно научного профиля. Также были места распределены в рамках Института социальных наук и массовых коммуникаций. Это по направлению теология, как в рамках бюджета, так и вне бюджета. В ближайшее время нас ждет новый формат взаимодействия, а именно КФУ лайф, который пройдет в парке Черное озеро. На данном мероприятии все желающие абитуриенты смогут задать интересующие их вопросы касательно подачи документов, приемной комиссии и многое другое. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз.